Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия и это у нас вторая часть видео о том, как я вяжу свою тельняшку Лючия. В первом видео мы с вами рассчитали, какое количество петель необходимо набрать для горловины, распределили петли на спицы, сделали расчеты для вывязывания ростка и углубления выреза горловины. Я вам показала, как делаются прибавки и остановились на том, что мы вяжем погон, делая прибавки в каждом ряду. Смотрите, в данный момент у меня провязан погон размером 9 сантиметров. Я остановилась на такой длине погона. Я сделала примерку, посмотрела, как выглядит вот эта деталь на мне, и мне все понравилось. У кого-то этот погон будет 7 сантиметров или 8, может быть больше. Смотрите сами. Также оценивайте линию горловины, хорошо ли она у вас лежит, придется ли ее потом подтягивать. Это тоже учитывайте, то есть если вы подтянете горловину, у вас вот этот вот погончик точно так же поднимется вот вот это все учитываем то есть мы с вами вязали делая прибавки в каждом ряду и теперь мы начнем прибавки делать вот здесь вот внутри погона для того чтобы у нас начал формироваться рукав и теперь давайте немножко сосчитаем смотрите я остановилась вывязывать погон в тот момент когда у меня на спицах 129 петель спереди, 129 петель на спинке и по 3 петли в погоне. То есть я так и продолжала вязать да, по 3 петли в погоне и остановилась вот в этом месте. Тогда, когда вы померите свой погон и решите, что надо остановиться, вам просто надо будет сосчитать вот эти петельки. Так, дальше считаем. Рукав. Рукав. Для того, чтобы сделать расчеты, вам нужно измерить руку в районе бицепса. У меня это 30 сантиметров. Я умножаю на плотность вязания 2,6 петли и получаю 78 петель. То есть, если вы хотите, чтобы ваш рукав был... В обтяжку берите ту ширину, которую вы намерили. Если вы хотите, чтобы рукав был посвободнее, сделайте прибавку на свободу облегания. Итак, у меня рукав должен быть в самом широком месте 78 петель. Смотрите, 3 петли у нас уже есть в вагоне. И когда мы будем отделять рукава от тушки, нужно будет сделать подрез. Я планирую свой подрез сделать 10 петель, то есть 10 петель у нас подрез, 3 петли у нас погон. То есть вот эти петли мы должны из общего количества вычесть. Итого у меня остается, то есть это мы минусуем 65 петель. То есть получается, что мне сейчас надо прибавить 65 петель. Но так как у нас прибавки делаются с двух сторон, значит они должны быть симметричными. Ну, сделаем 66 петель и это будет 33 прибавки. Все, запомнили эти цифры. Дальше мы считаем тушку. Я хочу получить свое изделие в окружности 130 сантиметров. То есть я хочу такой хороший оверсайз. И я эти сантиметры умножаю на плотность вязания. Получается 338 петель. Это у нас петли, которые будут образовывать нашу тушку по кругу. Помним, что мы говорили про подрезы, то есть с двух сторон нам нужно будет сделать подрезы, когда мы будем отделять рукава. Значит, подрезы у нас будут 10 петель, подрезы с двух сторон минус 10 и минус 10. Да? То есть 20 петель я отсюда должна убрать и в итоге остается 318 петель. То есть 318 петель. Нам нужны будут, когда мы будем расходиться на рукава и тушку. Но это у нас и перед и спинка, значит мы делим это количество пополам и получаем 159 петель. Да? То есть вот на это количество мы должны выйти по переду и по спинке. Сейчас в данный момент уже есть 129 петель. То есть из 159 мы убираем 129 и остается 30. То есть 30 петель нужно будет прибавить со стороны спинки и переда, когда мы будем вывязывать рукав. Точно так же прибавки мы делаем с двух сторон, значит всего будет 15 прибавок. Теперь мы должны определиться с линией проймы. То есть это вот, вот у нас наше изделие. Вот лодочка, воротник. Здесь у нас вывязывается погон. И вот тут вот от погона пойдет уже рукав. Да? Так. И вот это вот место от погона до низа. То есть, вот это место нам необходимо узнать. Ну, то есть, прикладывайте сантиметр, примерно берите вот эту высоту, я возьму 23 сантиметра. 23 сантиметра мне нужно умножить на плотность вязания, у меня она 3,6, и получается 82 ряда. То есть, вот за эти 82 ряда я должна сделать все прибавки для того, чтобы выйти на необходимую мне ширину рукава и выйти вот этими прибавками на необходимую ширину тушки. Теперь смотрим. По рукаву мне нужно сделать 33 прибавки, по тушке 15 прибавок. Вот 82 ряда делим на 33, получается 2,48, по-моему. То есть, смотрите, в самом начале, вот здесь, вот, вот в этом месте, прибавки делаем в каждом втором ряду. Потому, что видите, у нас в каждом втором ряду не получится, у нас здесь больше число. То есть сначала мы начнем делать прибавки в каждом втором ряду, потом будем делать прибавки в каждом третьем ряду. И вот здесь вот в самом конце, когда уже будем заканчивать, вывязывать рукав, да, здесь снова будем делать прибавки в каждом втором ряду. Вот таким образом надо распределить прибавки. Это уже можете нарисовать себе таблицу, расписать где, в каком месте. В общем, вам нужно сделать 33 прибавки за вот эти 82 ряда. И по тушке точно так же 82 ряда делим на 15, получается 5. То есть в каждом пятом ряду вот здесь вот со стороны тушки точно так же я буду делать свои прибавки у меня прибавки будут выглядеть вот так сейчас я пойду свяжу вот эти прибавки и когда уже придет время расходиться на рукава и тушку я покажу вам что у меня получилось как и обещала снимаю вам рукав вот все, что я провязала по расчетам, да, то, что мы с вами посчитали. И пришло время мне разделять вязание на тушку и рукава. Вот в этот, в этот момент я вам показываю это вязание. То есть, посмотрите, как все у меня выглядит. Вот так вот здесь будет плечо. И здесь не вывязывается круглая головка рукава. Это такой фасон. Вот так выглядит эта модель. Хочу лишь напомнить, когда мы с вами вязали реглан-погон, мы делали прибавки с обеих сторон погона в каждом ряду. Здесь дальше уже прибавки делаются по расчету. И для того, чтобы получился вот именно такой окат рукава, я делала прибавки и по спинке, и по полочке, и в самом рукаве. То есть у меня здесь идет вот такая вот линия. Сначала у меня делались прибавки чаще, потом реже, и в самом конце снова прибавки идут более частые. То есть вы можете это увидеть. То есть у нас здесь не совсем прямая линия. После того, как я сделала расчет, я занесла все свои данные вот в такую табличку. Я такую табличку даю... В проектной тетради в своем курсе «Как полюбить реглан». То есть, если вы проходили мой курс, вы знаете, где эту табличку взять. Если нет, то я вас приглашаю на свой курс. Любой реглан будет вам доступен и понятен после прохождения курса. Согласитесь, это у нас тоже реглан. Просто здесь линия реглана вывязывается сначала по прямой, параллельно да, идет, потом уже мы переходим на прибавки, чтобы получить более вертикальную линию. А по сути -то это тот же самый реглан, который вяжется сверху вниз, просто здесь линия реглана вот такая. А суть расчетов, которая лежит в основе классического реглана, можно переделать под любую модель. Так что приходите на курс, ссылочка вас ждет внизу. В этой табличке можно распределить прибавки по рукаву и по тушке. Видите, здесь два столбика. Это у меня идут ряды, в которых я буду делать прибавки. Считаю я ряды счетчиком и смотрю, какой ряд у меня в данный момент на счетчике. Здесь я смотрю свои прибавки, надо мне делать прибавку или нет. Не пытайтесь заполнить количество точек и перерисовать их себе, это мой черновой вариант, мой рабочий вариант. Тут я на ходу решала, где мне делать прибавки, где нет, то есть тут много есть зачеркнутых точек. Считайте сами, рисуйте себе такую табличку, либо берите из проектной тетради и распределяйте все свои прибавки. Уверена у вас все получится. Следующим этапом я буду отделять рукава от тушки, вывязывать подрезы и давайте уже об этом мы с вами поговорим в следующей части мастер-класса. Я не хочу затягивать и делать слишком длинные видео, так что увидимся в следующей части мастер-класса. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!